Добрый день. В этой серии видео поговорим об отмене судебного приказа мирового судьи. В условиях снижения доходов и роста кредитных и иных долгов очень важно иметь правильные юридические представления о том, как грамотно противостоять алчности банков, микрофинансовых организаций и других крахоборов в сфере ЖКХ. Об отмене судебного приказа буду рассказывать на основе вот такой интерактивной схемы. Ссылка на данную схему будет опубликована под каждым видео, входящим в данную серию. В данном ролике поговорим о плюсах и минусах отмены судебного приказа. Понимание положительных и отрицательных сторон данного юридического явления, как судебный приказ, позволяет правильно взвешивать все за и против при получении данного юридического юридического документа от мирового судьи. Итак, отмена судебного приказа имеет четыре основных плюса. Рассмотрим их более подробно. Первое. Отмена судебного приказа тормозит принудительное взыскание. Что это обозначает и в чем, собственно говоря, состоит плюс? Перейдем в первоисточник, для этого кликнем на интерактивную ячейку схемы и попадаем в статью 12 закона об исполнительном производстве. В данной статье перечислены виды исполнительных документов, на основании которых осуществляется принудительное взыскание. Под цифрой 2 в данном перечне указаны судебные приказы. Таким образом, на основании судебного приказа, как одного из видов исполнительных документов, судебный присов может обчистить ваши счета, прийти к вам в дом, сделать опись имущества счет оплаты накопившихся долгов и производить иные неприятные действия, связанные с принудительным взысканием денежных средств по исполнительному документу в виде судебного приказа. Таким образом, отмена судебного приказа тормозит принудительное исполнение, поскольку выданный судебный приказ отменяется и уже не может являться документом для принудительного исполнения. Иными словами, кредитор не может направить судебный приказ судебному приставу и тот, соответственно, не может производить принудительных исполнительных действий. Второй плюс, который имеет немаловажное значение, отмена судебного приказа создает кредитору дополнительные барьеры для взыскания. Надо сказать, что взыскание по судебному приказу это достаточно легкая и простая процедура для самого взыскателя, то есть для самого кредитора, поскольку он в данном случае действует по самому наименьшему пути сопротивления. Если вы отменяете судебный приказ, то кредитору для того, чтобы получить в принудительном порядке с вас денежные средства, либо другие материальные ценности, ему необходимо обращаться с исковым заявлением в суд и в рамках состязательного процесса искового производства доказывать свою правоту и, соответственно, убеждать суд вынести решение в его пользу. Должник в исковом производстве может противостоять взысканию в виде обжалования, представления своих должностей, и других процессуальных действий, которые препятствуют кредитору получить желаемое в виде положительного решения с должника денежных средств. Таким образом, отменяя судебный приказ, вы лишаете кредитора легкого способа получить судебный приказ для принудительного взыскания и оставляете ему единственный путь идти с исковым заявлением и в суде в рамках состязательного процесса доказывать свою правоту. Данный плюс также имеет еще дополнительное обстоятельство, которое тоже целесообразно учитывать. Оно состоит в следующем. Судебный приказ игнорирует срок исправления. Исковой давности. Игнорирование судебным приказом срока исковой давности заключается в том, что при вынесении судебного приказа суд абсолютно не учитывает наличие или отсутствие истекшего срока исковой давности. Иными словами, если вы имеете просроченный долг, по которому трехлетний срок исковой давности давным-давно истек, и при этом ваш кредитор обращается за выдачей судебного приказа, то мировому суде будет все равно истек срок исковой давности, либо не истек. Он вынесет судебный приказ, и если вы его не отмените, то вы будете осуществлять оплату по датчику данному долгу даже независимо от того, что при вынесении данного судебного приказа срок исковой давности по данному требованию давно истек. Поэтому отменяя судебный приказ, в том числе по тем требованиям, по которым истек срок исковой давности, вы фактически полностью себя избавляете от уплаты долга, потому что если при отмене судебного приказа ваш кредитор пойдет в суд с исковым заявлением о взыскании в порядке искового производства с вас долга, то вы соответственно в данном исковом производстве заявите ходатайство одно о применении срока исковой давности и в рамках искового производства суд обязан будет отказать в иске только по данному основанию то есть по основанию истечения срока исковой давности в рамках вынесения судебного приказа применение срока исковой давности значения не имеет то есть судебный приказ все равно будет вынесен поэтому так важно отменять судебный приказ особенно под тем требованиям которые возникли в лохматые годы и сроки исковой давности по которым давно истекли третьим плюсом является то обстоятельство что для отмены судебного приказа не нужны никакие доказательства иными словами для того чтобы отменить судебный приказ Приказ вам не нужно доказывать, что вы никому ничего не должны. Достаточно просто заявить в установленный срок в форме надлежащего оформленного заявления либо возражений и свое несогласие с вынесенным судебным приказом. Этого будет достаточно в подавляющем большинстве случаев, если сроки не пропущены для того, чтобы судебный приказ был отменен. Четвертый плюс отмены судебного приказа состоит в том, что судебный приказ не позволяет снижать штрафные санкции, неустойки и штрафа. Данный плюс – имеет прямое отношение к так называемой статье 333 Гражданского кодекса, которая позволяет суду снижать несоразмерный размер неустойки, который ведитор начисляет должником. Обратимся к первоисточнику, перейдем по ссылке в Гражданский кодекс, статья 333, в частности в пункте первом говорится, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить данную неустойку. Очень часто по долгам микрофинансовым организациям должники выплачивают бешеные, космические неустойки, штрафы пени за просрочку основного долга либо процентов потому что как известно алчность ростовщиков не имеет границ для того чтобы не платить такие бешеные неустойки пени и штрафы необходимо судебные приказы которым данные неустойки пени и штрафы установлены к взысканию отменять иными словами если вы отменяете судебный приказ то кредитор соответственно вынужден будет пойти взыскивать данные денежные средства в рамках искового производства в рамках искового производства вы можете заявить ходатайство о применении ранее указанной статьи 333 Гражданского кодекса, которая позволяет суду уменьшить размер неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Если же вы не отменяете судебный приказ, то все эти космические неустойки, пени штрафы, которые кредитор по своему усмотрению вам начислил, попадут в судебный приказ и будут подлежать принудительному исполнению. Я думаю, что это никому абсолютно не нужно. Итак, с плюсами разобрались. Рассмотрим для баланса в данном вопросе минус судебного отмена судебного приказа. Я нашел один. с Связан с судебными расходами по судебному приказу, в частности, судебные расходы по судебному приказу ниже, чем по исковому производству. О чем идет речь? Судебными расходами являются в первую очередь госпошина, который выплачивается при рассмотрении дела, как правило, она возлагается на должника на ответчика, в случае если предъятор истец выиграл дело. Также могут выплачиваться расходы представителям, экспертам и другим персонажам, которые участвуют в исковом производстве. При вынесении судебного приказа к судебным расходам могут относиться только вернее одно только государственная пошлина, другие судебные расходы здесь не фигурируют. При этом, если суд выносит судебный приказ, чтобы было более понятно, покажу на примере. В рамках приказного производства государственная пошлина составляет 50% процентов от размера госпошлины, который по поисковому заявлению. Например, если взыскивать долг в размере 150 тысяч рублей, то в этом случае размер госпошлины будет составлять 4 200. Если же эта сумма будет взыскиваться по судебному приказу, то госпошлина будет уменьшена в два раза, и она составит всего 2100. Иными словами, условный минус отмены судебного приказа состоит в том, что по судебному приказу вы будете уплачивать госпошину, вы, то есть как должник, будете уплачивать госпошину в размере 50% от той госпошины, которая бы уплачивалась при подаче искового заявления. Подведем итог. Несмотря на наличие даже одного минуса, количество и содержание плюсов свидетельствует о том, что любой судебный приказ необходимо отменять, независимо от того, считаете ли вы себя должником, либо требования заявлено вам необоснованно, либо вы признаете исковые Требования, вернее, требования, которые изложены в судебном приказе, это не имеет никакого значения. Любой полученный судебный приказ нужно отменять. В следующих видео поговорим, по каким требованиям выносится судебный приказ. Покажу три способа, с помощью которых можно быстро составить заявление об отмене судебного приказа. Поговорим о сроках судебного приказа. А также расскажу, что делать в случаях, когда пропущен срок для отмены судебного приказа. На этом все. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом. Подписывайтесь, если хотите. Увидимся в следующем видео.